Привет. Долго не выходил, потому что у меня появился первый пользователь, который заказал услугу по подбору портфеля и анализа существующего портфеля. Не буду рассказывать, <coughs> что конкретно мы анализировали что делали, но, как на мой взгляд, так получилось весьма и весьма неплохо. Ожидаемая дивидендная доходность плюс от роста активов там порядка 25 процентов выходит годовых довольно скромно относительно активной торговли но пользователь больше ориентируется на долгосрочные входы на лет 5-10 да ну и портфель был довольно скромный мы его составили специально для того, чтобы протестить, что будет со стратегией. Через год договорились встретиться по результатам. Вот. У нас предварительно мы смотрели индекс NASDAQ. Да, и разбирали, что будет с нашими бумагами. Кстати, включим таймер на 15 минут, чтобы всем было удобно. Uh, немножко хочу отступить да. почему потому что им, uh, ры рынок поменялся не немного видимо в связи с uh, дивидендными историями и возможно что направление рынка меняется хотя это совсем не факт вот у меня есть старая разметка по индексу РТС, неделя, день. По индексу РТС мы видим, что у нас есть восходящее движение вверх в некой коррекционной волне вернее не в коррекционной волне а в коррекционной волне большего масштаба вот если обратите внимание у меня была предыдущая разметка пока мы ее придерживаемся потому что не пробиты максимум да и пока мы считаем что мы находимся в четвертой волне каким-то образом она развивается может быть, это импульс, который перебьет третью волну. Может быть, это некий коррекционный боковик. Мы этого не знаем. Ориентируемся только на движение рынка, и сейчас у нас рынок ползет вверх, хотя недавно он корректировался на той неделе, даже не на той неделе, а неделю назад. Вот. Ну и по осциллятору АО мы видим, что рынок у нас <coughs> перебил, <coughs>, вернее не перебил, а появилась первая дивергенция, которая может означать, что у нас где-то здесь будет заканчиваться пятая волна и начнется коррекционная история. А, и это похоже на правду, почему? Потому что начнутся закрытия дивидендов, да? и большая часть имитентов будет падать в цене. Потому что история у нас такая на рынке, что держит дивидендов, потом быстро продавать. Пока не успела бумага обвалиться. Это связано с тем, что на рынке не так много ликвидности. И большая часть трейдеров рассчитывает на то, что надо перекладываться из бумаги в бумагу ну как я предполагаю может быть это совсем не так давайте посмотрим что происходит с американским ну, к примеру Dow Jones взяли мы американский Dow Jones давайте его подчистим чтобы нам ничего не мешало, уйдем на месячный график, и мы с вами видим обновление максимумов в третьей волне. Хотя в третьей же волне у нас появилась дивергенция. дивергенция. Если мы сейчас не пойдем выше, то пойдем мы в коррекцию с американским рынком. Ради интереса натянем с вами опять же сетку Fibonacci. Построим линии Fibonacci. Уровни Fibonacci. Просто слово натянем мне не очень нравится. Оно может быть в моем больном воображении склоняется не в ту сторону. Ну, вот, Значит, Первый уровень коррекции а, это.. При условии, что коррекция будет глубокой, Но по истории инструмента мы видим, что глубоких коррекций не было по факту. И ожидаемый первый уровень для этой индексной штуки. Вот он здесь вот находится. Да? Скорее всего сюда мы в ближайшее время нацелимся. Удаляем. И переходим на более меньший таймфрейм. Переходим на день. На дне у нас видно, что линии развернулись. Линии равновесия развернулись вниз. И теперь нам надо следовать по тренду. Зайдем на более глубокие интервалы. Посмотрим, были ли тут сигналы для продаж на часовике да, вот на часовике 21 мая это что у нас было? 21 мая это у нас был вторник во вторник был сигнал продаж с маленьким стопом и высоким потенциалом если направление рынка будет продолжаться вниз, то, и кто зашел в тот момент, то можно продолжать э, движение вниз. Да? Dow Jones NASDAQ, тот самый NASDAQ, который мы с вами планируем дальше анализировать. Тут у меня какая-то яркая расцветка, раскраска была. В четырех часах рынок практически не считаемый для глобального анализа. Всю разметку я поудалял, чтобы она нам не мешала. Это было третья. Здесь возможно дивергенция в 3 4 5 Начался импульс пятой волны. Вот он закончился без дивергенции, началась коррекция. Коррекционное движение здесь, в принципе, также... Но ну, мы видим, что э, развивается сейчас третья волна. В этом коррекционном движении это, возможно, это была А, Б, и сейчас идет С. И также американские индексы связаны между собой уровень коррекции ожидаемый вот в этом вот месте находится давайте даже мы его удалим если получится так как эту минуску брать задолбала оп ага, вот так вот ее зафиксировать можно Чистим, чистим, чистим. Вот. И выделяем уровни для последующей коррекции. Так, сейчас 5 секунд. Буквально надо посмотреть, на каком инструменте мы с вами последний раз остановились. как мы это сделаем так время у нас что со временем ага, у нас еще осталось 6 минут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 Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Остановились. Вот с вами. Так, а как вот мы, мы так? Мы смотрели на SDA. так. А долба. Угу. это вот мы еще дело не смотрели origin technology давайте посмотрим origin technology что оно нам дает правильно все Не найдем. Переходим на мечный график, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь есть движение в третьей волне, первая коррекционная направляющая. Видим, что линии баланса развернулись примерно горизонтально, хотя смотрят сейчас вверх. То есть предположительно можно сказать, что у нас началась коррекция в четвертой волне это скорее всего было коррекционное движение а и сейчас на рынке у нас идет Б а, волна Б. так так так, Раз. А, так. Оп, оп, оп. все уровни для коррекции я ставлю а, от балды. Напоминаю об этом, да, потому что предсказать рынок невозможно. Мы можем только ориентируясь на его сигналы сказать, что здесь закончилась волна А, там началась волна Б, здесь закончилась волна С. Так, ну вот вообще-то коррекционные уровни, вот они у нас были, да, а, предыдущие коррекции. Эти предыдущие коррекции мы уже преодолели в волне А. Так, строим сетку Fibonacci. Опа. Угу. И как мы видим, волна А дошла до 6, 6, 61 и восьми процентов да практически очень близко было хотя если смотреть на инструмент глубоких коррекций у нас не было то есть в данный момент подразумеваю я, что этот инструмент впадает в боковик с возможным ну, достижение волны С, вот этих же уровней Ну, то есть для долгих периодов инструмент, ну, неинтересный. Потому что что-то в нем значительное сделать в коррекционной волне практически невозможно. Альфавет А. Альфавет А. Инкомпоритит. Google или Google? Что это такое? X Google. Интересно. У американцев на рынке тоже куча акций. А какая из них какая? Давайте посмотрим по цене последней. Это изменение. Последний значит 1138. 1138. Тынь. Ты. 1138, да? Здесь у нас 1154. 1138 закрыть. Ага. Вот он нашел этот инструмент. Замечательно. Опять же, видим на месячном графике, что у нас было обновление максимум в предыдущей третьей волны и дивергенции еще не было. Хотя сам факт того, что примерно на одних уровнях находился индикатор АО, говорит о том, что мы, возможно, прошли уже окончание третьей волны. Так, сработал таймер. Сейчас мы заканчиваем с вами рассмотрение этой бумаги и идем идем идем прощаться вот была дивергенция с следующим пиком в третьей волне значит у нас начинается возможно значит что у нас начинается коррекция глубина этой коррекции может быть может быть приходится на предыдущий уровень коррекционных движений вот, 38 и 2 да ну и пожалуй вот на этом уровне нужно следить просто за инструментом. почему потому что угол направление импульсной волны довольно сильный довольно резкий да и вот если мы с вами посмотрим на предыдущие коррекции то уровня 38,2% может инструмент не достигнуть хотя вот была довольно глубокая коррекция если ее посмотреть то она где-то приходила 618 Посмотрим, что будет с этой волной, так как это было давно. А Где-то на этих уровнях 38.2 и 61.8 надо смотреть за поведением инструмента и в какой волне и как он идет. <coughs> Тогда, в принципе, будет понятно. Опять же, на долгосрок, ну... С расчета на то, что это будет растущий инструмент, это не интересная история. Сейчас он входит в коррекцию. Скорее всего, этого абсолютно точно утверждать нельзя. Но предположить это дело можно. И надо посмотреть за развитием вот этой вот структуры. По Истор истории мы видим с вами, как работали э, коррекционные движения в волнах вот если у нас повторятся такие вот паттерны неглубокие слегка пробивающие волной С волну А минимум волны А и инструмент пойдет снова вверх то у нас вполне возможно будет удлинение просто в третьей волне и она начнет прибивать максимумы предыдущих АО. Но, пожалуй, на этом закончим наш обзор. До следующей встречи. Счастливо.